Всем привет! Друзья певца и композитора Андрея Губина потеряли связь с Андреем и уже готовы бить тревогу. Он не отвечает на звонки и сообщения, не выходит на улицу, не читает мессенджеры, сообщает 5TV.ru. На первых порах такая замкнутость не вызывает тревоги. Андрей Губин уже давно ведет затворческий образ жизни, ссылаясь на плохое самочувствие. Он страдает от сильных болей в области лица. Приступы случаются внезапно и причиняют ужасные страдания. Однако поклонники отмечают, что до такой степени затворничества их кумир никогда не доходил. В июне Купин был замечен в одном из столичных караоке. Пост с видео, на котором певец впечатлен на сцене, появилось в одном из фанатских аккаунтов и был подписан штеком. «Я вернулся». Накануне музыкант приезжал к друзьям в Подмосковье, чтобы отпраздновать свое 46-летие. Его сопровождал помощник Тарас, который называл себя с некоторых пор продюсером Губина и сообщал, что у них на подходе новые проекты, альбомы, концерты. Все это так и осталось на словах. С начала лета артиста больше никто не видел. В период самоизоляции это казалось нормальным, но время идет а невозможность коммуникации становится все более тревожным сигналом.